Ну, и вообще на на Я прохожу, хорошо. я и да, и дальше расскажу, как тут самые любимые модели. Ну, я хочу вам сказать я не тем страна, потому что не хочешь брать фуру, то камазик. Теперь... Вот это... Вот это гараж, которая вынесла дорогу. Вот это смена автомобилей, включить фары, сменить камеру и дальше тюнинг авто. Давайте-ка начнем с включения фар Такие у нас фары есть Тюнинг Можно тут поставить Первое, это, первое вот это у нас Это смена То есть что нужно что вести Я на данный момент буду вести Стандартного второй цвет Ну, если вы хотите все же поменять номер, просто первое, вводите любую любимую букву, далее цифру. Ну, по всему, я это проверю, все любимое число... А... 0... 0... 8... Месяц. Как такой. Так, смотри, менять регион. Ну, регион я 82. выберу это вроде Москва. 82. Тут нет 82. Ну. 83-й. Далее мы нажимаем. А далее все, я 15 тысяч. Я зарегистрировал номера. Все. Теперь можно выехать в гараж И расскажу про кому которые поехали Ну, естественно, все понятно, я только буду рассказывать. Ну вот это, кажется, главная можно сдать и. Давай а... Главное, главное, настройки. Смотрите, это получается настройки самой игры, то графика, данные рисовки, управления тени. Ну, хорошо, кажется, будет хорошо пасить, что Ну, и так далее. И... Камера, ну, камера, на и вообще камера. Segment. Ну, да, так же есть, да, это пообразие статистики, статистика, это что-то, experience получается, вы получаете, когда вы выполнили задание. А мы получили, да, если вы перевернули. Когда я ест раз топливом, то можно заказать топливо и ломаться автомобиль. Правда, самих повреждений на нем не будет видно. То есть, если я сейчас вплюшусь всей скорости, в... Нет, допустим, стоп, стоп, кстати, тут прозрачный, какие уж и деревня. Если говорить, дети забороны, ну, или другой автомобиль, <that> на мне <that> не будет никаких я поворот. Это первый минус. Второй минус то, что э, тут... Нельзя приближать камеру, то есть если я захочу приблизить камеру к автомобилю, у меня ничего не выйдет. Также еще один минус является что нельзя выкупить погоду. Также еще один минус это то, что плавно не меняется Плавно не меняется погода там и все в этом духе еще этим минусом заключается то, что нету навигатора. То есть я. То есть, допустим, мне куда то надо. И, и тут нету как в, в том же GTA и, и других играх. То есть тут нету мини там, где показывают, куда тебе надо ехать. Это было бы очень удобно, раз цепочек добавьте. Ну, и вроде бы минусы закончились. Из плюсов хорошая, приятная графика. Правда, тени надо немного пофиксить, потому что они тут очень пиксельные. Кстати, тени меня просто из-за погоды их не видно. также так, что добавьте, жел желательно добавьте... От э, сезона, который на улице Добавьте, пожалуйста, там То есть, допустим, сейчас зима зима в игре Сейчас лето, допустим И лето в игре То есть так хотелось бы Ну, если нет, то добавьте прошла нормальный Нет, Также добавьте. Добавка прошла Добавим год Вначале ну, эти... можно было бы менять года. То есть вот так, И там же нормальную стройку. То есть можно было что-то строить. Побольше раз набрать автомобили русских, а то они туда же в Волге Глассом 20. То есть с самой победы. И другие. А под конец, как я договаривался, мы хотим на... на Кстати, есть минус, что для, для меня моя... Мне нехать, что -то не ехать, это не тысяч. Про... Проще сказать реально слово, чем играть со самую. Это реально будет проще. Для... Это я говорю для меня. Хотя, кто любит возлепать такие игрушки, без проблем, играйте нормальную игру. Рада сельменцу, что приходится платить. Если вест. Ура, что Сегодня я не, Раз, два, три, что, не на лови, а десятки. На На А ну и не устраиваете эти изменения, то сейчас, вот, вот, вот, вот, Какая-то прозрачная В последний Ну, желательно, какого-то уберем как Дерем, разлом Вот что